Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я так вижу, уже все практически нас собрались. Приветствую вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Благодарю вас за то, что приняли участие. Сегодня мы с вами поговорим о закупках малого объема в частности о перспективах нормативного регулирования закупок малого объема, о передовых практиках в части применения сервисов для цифровизации закупок малого объема. Вопрос этот дискуссионный, вопрос этот актуальный, в связи с тем, что у нас есть уже конкретные федеральные законы, которые, которыми вносятся изменения в 44-й федеральный закон, конкретные законопроекты, которые ориентированы на изменение 223-го федерального закона. Есть передовые региональные практики, в рамках которых тоже сложились некоторые концепции которые должны быть учтены, опять-таки, при регулировании закупок малого объема. И обо всем этом мы поговорим. Буду очень благодарен за вашу активность. Чем больше вы зададите вопросов, тем, скажем так, приятнее нам ä, будет проводить данный вебинар. Сегодня мы с моим коллегой Павлом Альбицким собственно, постараемся на все ваши вопросы ответить. Данный вебинар будет состоять из двух частей. В рамках первой теоретической части Павел расскажет о конкретных э, законодательных нормативных актах, которые уже приняты и планируются к применению и касаются регулирования закупок малого объема в рамках э, 44 и в рамках 223 федерального закона. Во второй части я, Сергей Сердюков, э, расскажу об актуальных аспектах, которые у нас э, уже, э, скажем так, имеют место быть и в части и законодательного регулирования закупок малого объема, и в части практик применения сервисов для проведения таких закупок о тенденциях, которые у нас тоже а, наметились, а, которые касаются изменений 44 и 223 федерального закона. А, собственно, если все в порядке, изображение, звук есть, то я передаю слово моему коллеге Павлу Альбицкому. Прошу. Да, всем доброе утро. Здравствуйте. Вот, да, спасибо, Сергей, спасибо всем присутствующим. Соответственно, мы сегодня с вами говорим о малых закупках. Ну, и давайте начинать будем потихоньку. Вот. Сейчас, секунду. Итак, давайте начнем. У нас небольшая такая теоретическая часть о том, что нас ждет вообще, ну что сейчас есть да, у нас и что нас вообще ждет впереди еще в будущем. А естественно говоря, закупка малого объема, да, закупки малого объема, малые закупки, закупки через электронные магазины. Такого же термина у нас нигде сейчас нет пока. да, Но все зато прекрасно понимают, о чем идет речь. Ну, малая закупка, что это такое? Ну, по 44-му там свое какое-то понятие есть, по 223-му свое понятие, об этом поговорим коротко. Но, естественно, нигде в законе у нас не написана такая фраза ⁇ закупка малого объема ⁇ То есть сейчас у нас законодательство в принципе не регламентирует никак проведение закупок малого объема. Это все либо отдельные дела, будем так говорить, конкретного заказчика, либо это дела региона, да, когда на уровне региона принимаются какие-то такие меры по регламентированию, регулированию закупок малого объема. Ну, есть у нас да, еще яд Березка, о котором Сергей у нас расскажет. Чуть дальше, еще как пример практики да, использования вот этого электронного магазина на федеральном уровне. Естественно, если мы говорим о малых закупках, закупки малого объема, там ЗМО, то ни в 44-м, ни в 223-м определения нету. Все прекрасно понимают, что это такое. И это не единичный случай да, в закупках, когда у нас вроде как определения нету, а все и так понимают, о чем идет речь. Ну, вспомним да, дробление закупок. Всех пугают дроблением закупок, всех пугают, что это нарушение. Все понимают прекрасно, что дробить закупки нельзя. Но что такое дробление закупок? Никто до конца не знает. Почему? Потому что это прямо нигде не написано, каждый понимает по-своему. Два договора дробления, а три не дробления. Да? В одном регионе два дробления, в другом три не дробления. Вот ну, здесь то же самое, да, вроде как-то нигде не написано, что это такое, но все прекрасно понимают, что это зачастую. Малые закупки, закупки у единственного поставщика, и если это 44-й закон, то это 600 тысяч рублей, да, сейчас норма предельной вот этой цене 600 тысяч рублей. Если это 223 закон, то там немножко посложнее все, но это стоили 500 тысяч рублей закупку малого объема. Может быть, она больше, об этом мы тоже пару слов чуть дальше скажем. Ну и естественно, на уровне закона да, может быть установлен какой-то объем таких закупок. В 44-м он есть, 10% объема. В 223-м это может быть закреплено все на уровне положения закупок, внутреннего локального документа, ограничения по объему таких закупок. Естественно, в 223-м законе здесь пробелов больше, ну и сам закон рамочный. Начнем мы с 44-го закона. И первый вопрос у нас это выбор способа закупки. Вот естественно, да, если мы смотрим на положение 44-го, смотрим на а, пункты 5, 4 й 5 части 1 статьи 93, основания для закупки у единственного поставщика, у нас есть пограничное значение сейчас вот, на текущий момент 600 тысяч рублей. До этого момента, до весны этого года, до апреля этого года сумма была немножко другая, но когда у нас произошла вот эта вот вся самоизоляция а у нас сумму закупку единственного поставщика повысили, так что сейчас да, мы все живем уже в других немножко реалиях, 600 тысяч рублей для нас пороговое значение. Сейчас что происходит? Если у нас закупка свыше 600 тысяч рублей – то это либо конкурентная закупка, либо ед поставщик, ну по специальным основаниям, да, которые есть у нас в 93-й статье. Если у нас закупка до 600 тысяч рублей, то у вас, естественно, есть выбор проводить конкурентную закупку, либо вот эту малую закупку до 600 тысяч рублей, там, при каких-то водных данных, ну, там, при наличии, например, того же СГОЗа. да, если СГОЗ есть, то я в, в теории могу закупку до 600 тысяч рублей провести. А, естественно, закон нам не отвечает на вопрос, а как эту закупку мы проводим? И если мы берем вот эту закупку до 600 тысяч рублей, прямую закупку, малую закупку, да, как хотите, так и называйте, я могу пойти, заключить договор, грубо говоря, в властной форме, могу прямой договор предложить какому-то контрагенту, да, бумажный договор, могу заключить такой договор в электронной форме с использованием каких-то сервисов, закупок малого объема, о сервисах более подробно Сергей расскажет. Ну и, соответственно, у меня сейчас нет никаких ограничений ну, на уровне там, самого закона, нормативных актов в выборе вот такого вот способа закупки, да, и выборе, давайте так скажем, формы заключения договора. Я прямой договор кому-то дам, я кого-то выберу в электронной форме через электронные магазины, используя какие-то дополнительные инструменты. Сейчас, по сути, это мое дело. Да, понятно, что на местах это может быть дополнительно регламентировано. В регионах, в отдельных приняты какие-то нормативные акты, либо на уровне муниципалитетов при акты, где сказано, что, например, заказчикам рекомендуется там размещаться в каких-то электронных магазинах. Таких электронных магазинов сейчас достаточно много по стране, да, практики разные, есть инструментарии разные. Почему? Потому что ну, законом, естественно, это все не регламентировано. Но идея вот этих вот электронных магазинов, она, естественно, достаточно давно возникла в закупках, что по 223, что по 44. Идея это, в принципе, правильная. Да, это прозрачность. Будем так говорить, обоснованность выбора контрагента, прозрачность выбора контрагента это дополнительная экономия в малого объема, которые, в принципе, экономии не подразумевают. И если вот эти сервисы начали развиваться там достаточно давно, то в законе только сейчас пришли к этой идее, что давайте-ка, наверное, в закон тоже включим какие-то положения, которые у нас говорят о проведении вот этих закупок малого объема. И в 44-м законе все это было оформлено не так давно. Должно было это все появиться с середины этого года, со второго полугодия этого года. В итоге из-за технических проблем это все сначала перенесли на октябрь этого года, а третий перенос был на апрель следующего года. И сейчас пока вот в текущих реалиях изменений 44-го, с апреля следующего года, с 1 апреля следующего года, в законе появляется уже термин закупки малого объема. Да, появляется определение, что это такое за закупку малого объема, где они проводятся, и появляются правила проведения закупки малого объема. И смотрите, что получается с 1 апреля 2021 года. Если у нас была закупка свыше 600 тысяч, сейчас да, конкурентная закупка. А с 1 апреля следующего года возможно проведение вот этой малой закупки свыше 600 тысяч рублей – но по специальным правилам, будем так говорить, новый способ закупки или новые правила закупки у единственного поставщика. Заказчику говорят, вы можете провести вот эту малую закупку по сумме от 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, но используя специальные электронные магазины на базе существующих 8 отобранных электронных площадок. Площадок. Поэтому, соответственно, вот в первой ситуации, да, когда речь идет о сумме закупки свыше 600 тысяч рублей, появляется возможность провести закупку у поставщика, но вот такую квази-закупку, якобы закупку у поставщика, с использованием электронный магазин. Если мы рассматриваем ситуацию до 600 тысяч рублей, то здесь у заказчика уже три варианта действий. А, соответственно, конкурентная закупка понятна, да, никто не запрещает там проводить там, запросы котировок на 20 тысяч рублей, на 15 естественно, остается возможность провести закупку прямую, как она и была раньше, до 600 тысяч рублей, как вы пользуетесь и сейчас. То есть взять прямой договор, дать какому-то контрагенту, использовать какие-то сервисы закупок малого объема, которые и сейчас существуют. Это правило остается и с 1 апреля 2021 года для закупок до 600 тысяч рублей. Но одновременно с этим появляется третий вариант – использовать те же самые электронные магазины, которые зафиксированы уже в самом 44-м законе и будут создаваться вот по самому 44-му закону. Но если речь идет о закупке до 600 тысяч рублей, то использовать вот эти вот новые электронные магазины ⁇ это право, а не обязанность заказчика. То есть здесь разделение идет чисто по сумме. Если говорить простыми словами или более простыми словами, то получается так. Если я хочу провести закупку через электронный магазин, вот этот по новым правилам, до 600 тысяч рублей, то я вправе пойти туда, вправе пойти в любой электронный магазин, который существует и сейчас, вправе вообще договор напрямую заключить. Но если я хочу использовать вот эту возможность закупок малого объема, которая существует и появится с 1 апреля 2021 года на сумму от 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей, я должен уже использовать вот эти электронные магазины новые, создаваемые под 44-й закон. Создаваемые именно в рамках 44-го закона. Поэтому, естественно, с 1 апреля да, у нас меняется законодательство, если ничего не поменяется вновь, да, потому что было уже вот эти несколько переносов. Это уже третий срок, когда... У нас назначено вступление в силу новых норм. Если ничего не поменяется, то это 1 апреля. Вполне возможно, что поменяется, да, например, полугодие, следующее, второе полугодие следующего года или осень следующего года. Пока живем в реалиях, что это апрель следующего года. И, естественно, надо понимать, что с 1 апреля 2021 года существующие электронные сервисы для закупок малого объема, магазины малых закупок, маркеты, порталы поставщиков, как их еще можно назвать, там, не знаю они все равно останутся и будут функционировать так же, как они и функционировали для закупок до 600 тысяч рублей. Вот свыше уже, да, те самые магазины, которые создаются под 44-й закон от 600 до 3 миллионов рублей. Вот, поэтому надо понимать, что ситуация, да, вот здесь изменится как раз, где в прямых закупках, в закупках уед поставщика на сумму от 600 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. А далее, естественно, мы об этом уже с вами проговорили, да и вы все прекрасно это знаете, что у нас, по сути, вот это вот изменение закупок малых по 44-му шло в два этапа. Первый этап был в апреле этого года, да, 124-й закон, вам подняли вот это пороговое значение, до 600 тысяч рублей, ну, увеличили, естественно, сбос. Ну, такое коронавирусное изменение, да, когда, наверное, осознали, что надо больше заказчику давать возможность закупок и поставщика. Значит, вот, и это был первый этап, да, вот этих вот изменений закупок малого объема. А второй этап – это уже та самая электронизация. Те самые новые нормы, законы, которые сейчас пока вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Давайте о них коротко поговорим, как это будет выглядеть в законе. А здесь немножко нетипичная ситуация для закупок, причем для закупок любых, да, и по 44, и по 223. А нетипичная ситуация в чем? Вот зачастую, да, у нас поставщик идет за заказчиком в закупках. Ну, то есть я как заказчик размещаю извещение, извещение носит уведомительный характер, да, пригласительный характер. То есть я извещением сообщаю э, неограниченному кругу лиц, так или иначе, в кавычках неограниченному, э, свою потребность о товарах, работах, услугах. Вот здесь ситуация немножко другая в том порядке, который прописали для вот этих закупок до 3 миллионов рублей в новой редакции закона. Здесь, получается, заказчик будет идти за поставщиком. Почему? Потому что первично поставщики на электронных площадках, на вот этих маркетах, да, создаваемых по 44-му закону, сервисах закупок малого объема, размещают свои предварительные предложения, в которых указывают информацию о себе, информацию о товарах, которые готовы поставить, объеме, сроках, цене этих самых товаров, ну, характеристики товаров. Дальше вы уже как заказчик размещаете на площадке извещение о проведении такой закупки, извещение о проведении вот этой малой закупки, да, закупки до 3 миллионов рублей. И там уже указываете свою потребность, объем товаров, цену, начальную максимальную за единицу, ну, регион поставки и так далее, сроки поставки. И здесь получается так, что вот эта система работает таким образом, что получается вы как заказчик пойдете за поставщиком. Почему? Потому что первично поставщик размещает свое предложение. Вы уже дальше как заказчик. И если в системе, где вы разместили свое извещение, не существует предложений, которые подходят под ваши потребности, либо их очень мало, то есть существует минимум два предложения, которые подходят под ваши потребности, тогда такая закупка состоится. Если в системе существует только одно предложение или вообще нет предложения о поставке товаров, которые вы хотите купить, то такая закупка не состоится. Поэтому получается здесь какая ситуация. Я как заказчик. Размещаю информацию о покупке, например, каких-то товаров. Таких товаров в системе не размещено, или есть только одно предложение о поставке таких товаров. Такая закупка не приведет к заключению контракта, договора, не состоится в понимании вот, логики проведения такой закупки. И мне нужно будет проводить заново закупку, выбирать любой способ закупки, который мне самому подходит да, по 44-му закону. Ну, В том числе и вторично разместив вот это извещение в электронном магазине. Для того, чтобы перестраховаться от вот этой несостоявшейся закупки, мне, по идее, как заказчику, тогда надо -то что сделать? Мне надо залезть на сайт электронного магазина, то есть раздел электронного магазина, посмотреть, какие предложения размещают поставщики. И чтобы таких предложений было несколько, минимум два. И уже исходя из предложений поставщиков, корректировать свое техническое задание. То есть, понимаете логику, да? Либо мне надо смотреть, что размещено и подстраиваться под поставщиков. Почему так получается? Потому что сбор вот этих предложений осуществляется в автоматическом режиме. Сама, сам сервис будет собирать их по этому маркету и направлять заказчику. Они поставщики будут вручную что-то заполнять, подавать какие-то заявки. Вот, и, соответственно, мне нужно либо промониторить будет вот этот вот рынок да, этих предложений размещенных и, исходя из этого рынка, размещаться уже своим извещением, чтобы закупка моя состоялась. Либо, если я ничего не мониторю, мне надо рассчитывать на то, что, возможно, такая закупка не состоится, потому что то, что мне нужно купить, на сайте не размещено. Поэтому я и говорю, что здесь в этой ситуации да, ситуация нетипична. Заказчик будет идти за поставщиком, а не поставщик за заказчиком. Мне, как заказчик, надо, по идее, будет посмотреть, а что там размещено тогда. Вот. Соответственно, я размещаю извещения, предварительные предложения уже размещены, были на первом этапе. И в течение часа электронная площадка после размещения извещения, вот этот сервис, подбирает под мои потребности от двух до пяти предложений. Ну, минимум два, максимум пять, ранжирует их по цене. Естественно, выбор победителя идет только по цене. Ну и дальше короткая процедура закупки. В течение одного дня рассмотрение заявок, проверка на соответствие требованиям, специальных требований к участнику не применяется, естественно, это РНП, ликвидация, ну, вот классические да, декларативные требования. А протокол формируется на площадке, отправляется в ЕИС, протокол итоговый выбора победителя, естественно, только по цене. И заключение договора. Заключение договора по сроку короткое, два рабочих дня всего на заключение договора. Ну, поскольку да, закупка малая, вроде как она должна быть максимально быстрой, поэтому на всю закупку уходит порядка трех дней да, на размещение и на заключение договора. Вот он, вот, ну, порядок закупки. Естественно, эта система пока еще не до конца прописано в самом законе, да, и это, наверное, одна из причин, почему эту систему переносит вступление в силу, подать вступление в силу. Почему? Потому что каждый раз во время переноса какие-то моменты, связанные с функционированием этой системы, дорабатываются. И если мы говорим о том, что указывает поставщик и заказчик, здесь такая классическая короткая ситуация. Участник размещает предложение, Свое предварительные характеристики товаров, товарный знак, страну происхождения, цену за единицу, количество, регион поставки, срок действия предложения, сведения о себе. Здесь важно понимать, что закупка естественно в такой системе будет вести с типовых товаров. Почему? Потому что здесь подразумевается в этой системе обязательно использование каталога товаров, работы или услуг. То есть от него куда-то далеко вы не отступите. Вот есть да, заведенные позиции в системе. Вот вы можете закупить, соответственно, извещение. Техническое задание формируете, исходя из каталога товаров, работ и услуг. То же самое участник своей предварительной предложения формирует, исходя из каталога товаров, работ и услуг. Поэтому все-таки вот эта вот система да, малых закупок а по 44-му закону, она будет больше про какие-то типовые товары. Не типовые товары, товары, которые есть у единственного, например, поставщика в регионе, да, вы там не купите просто. Почему? Потому что ну, само использование каталога товаров работ и услуг, оно не предполагает этого. Плюс, если поставщик единственный в регионе, да, нужно минимум два предложения, чтобы собралось с этих площадок, ну, с площадки, с маркета. А поэтому такая закупка не состоится. Поэтому все-таки здесь надо будет еще исходить при выборе способа закупки из того, что вы закупаете. Если это типовой товар, бумага А4, да, я могу по идее туда пойти, купить бумаги на 3 миллиона рублей. Но если у меня это какие-то, например, там, я же не знаю, что предположить, какие-то, может быть, ну, нетипичные не, не вещи, специфичные какой-то товар мне нужно купить, не знаю, часы, да, напольные часы, то, естественно, вряд ли я найду поставщика в этой системе, и мне нужно будет воспользоваться другим способом закупки. Ну и, соответственно, вот что размещает заказчик. Да, короткая информация, адрес ТП, на котором проходит закупка, сведения о заказчике, условия контракта, условия поставки, начальная цена, цена за единицу, сведения о товаре через каталог. Ну, возможность отказа от заключения договора, от исполнения контракта по 44-му. Стандартная ситуация. Здесь есть, наверное, такой негативный момент, связанный с проведением малых закупок. В таких закупках нужно будет обязательно обосновывать цену начальную максимальную, исходя из правил 44-го закона. А все-таки в малых закупках сейчас да, до 600 тысяч рублей обоснование цены как такового не требуется. Вот это вот такой процедурный негативный момент, который здесь есть. Как я и сказал, вот эта система она постепенно дорабатывается, причем дорабатывается на ходу уже, и изначально она выглядела немножко по-другому, чем сейчас да, это написано в проекте. И вот эти доработки, они в целом положительные, то, что там делают. Почему? Потому что эти доработки направлены, в принципе, на расширение участия в таких закупках и на то, что заказчик сможет получить больше предложений от поставщиков этих систем. Ну, какие примеры здесь можно привести? Пример этих доработок, да, то, что постепенно эта система вот допиливается до нормальной. Изначально планировалось так, что участник указывает один регион поставки, одну цену, количество и все. Сейчас вот в текущих реалиях того, что вступает в силу с 1 апреля 2021 года, поставщик в своем предложении может указать несколько цен в зависимости от региона поставки. То есть, например, я поставляю бумагу, я могу бумагу поставить в Ярославле или в Москве. Я работаю в Москве. Бумагу я в Москве поставлю по 100 рублей, а в Ярославль по 250. Но зато да, ярославские заказчики тоже могут получить мое предложение, несмотря на то, что я работаю в другом регионе. Поэтому, соответственно, сейчас да, поставщики могут ну, смогут да, с 1 апреля указывать несколько цен, несколько регионов поставки, несколько количественных значений товаров в зависимости от региона поставки. Что, в общем, тоже хорошо, и указывать разные сроки поставки. То есть, например, я работаю в Москве, у меня бумага в Москве по 100 рублей, от 10 пачек я могу ее поставить за один день. Я могу ее привезти в Ярославль, но по цене уже 250 рублей, от 15 дней срок поставки и от 100 пачек бумаги. Ну, соответственно, это значит, что поставщики заводят свои предложения, да, это значит, что, возможно, большему количеству заказчиков такое предложение попадет. При этом предусмотрено еще резервирование количества товара. То есть, смотрите, какой пример. Я указываю, что я могу поставить 10 пачек бумаги в разные регионы. Ну, вот у меня есть всего 100 пачек бумаги, я могу в разные регионы ее привести. Если мое предложение ушло какому-то заказчику уже, то есть 10 пачек бумаги резервируется количество под конкретного заказчика. Ну вот под то предложение, по то извещение, куда мое предложение ушло. Например, я хочу поставить и могу поставить 100 пачек бумаги, заказчик в Москве хочет купить 15 пачек бумаги, ему мое предварительное предложение ушло, 15 пачек бумаги мне резервируется. То есть у меня теперь высвечивается уже не 100, а 85 пачек бумаги, которые я могу поставить. Такая вот защита да, от... Не знаю, как это сказать, от overbooking, да, когда у нас количество предложений, количество контрактов будет больше по объему, чем возможность поставщика. Поэтому, смотрите, да, даже вот в этих шагах, таких маленьких, да, система дорабатывается. Естественно. Здесь есть и в этой разработке, в этой доработке и один негативный момент, достаточно большой. Это то, что сейчас, с 1 апреля, система предполагает работу только на конкретных площадках. То есть поставщик и заказчик, простыми словами, должны работать на одной и той же электронной площадке. В будущем, не сразу, да, это будет следующий шаг уже, планируется интеграция электронных площадок через ЕИС. То есть с 1 апреля 2021 года получится такая ситуация. Если вы работаете на одной электронной площадке, разместили свое извещение на одной электронной площадке, а поставщик разместил предложение свое предварительное на другой электронной площадке, то вам, как заказчику, его предварительное предложение не попадет. не попадет. Не попадет. Соответственно, чтобы это случилось, да, чтобы вам предварительное предложение такого участника попало, вам нужно будет немножко подождать. Где-то до конца следующего года, и в конце следующего года планируется настроить интеграцию всех электронных площадок через ЕИС. И в утопической такой в идеальной ситуации это будет выглядеть следующим образом: к концу следующего года, но не с 1 апреля. Вы размещаетесь на одной площадке извещения, поставщик размещает предварительное предложение на другой площадке. Площадка, на которой вы разместились, через ЕИС взаимодействует с другой площадкой, и предварительное предложение с другой площадки попадает вам. Вот такое будет уже следующим этапом к концу 2021 года. Но в первом этапе вступления всего этого в силу с 1 апреля 2021 года это все еще не планируется сделать. Почему? Потому что это все технически сложно. Вот такая ситуация. Вот то, что в целом ждет нас всех в 44-м законе, в закупках малого объема, скорее всего, с 1 апреля 2021 года. Но пока еще срок не точный. Почему? Потому что... Возможно, из-за технических особенностей, из-за доработки этой системы, из-за функционалов площадок, из-за ЕИСа, это все перенесется на какой-то еще срок. Да? Но все равно надо понимать, что вот эти вот закупки малого объема в 44-м так или иначе появятся и, скорее всего, появятся где-то в 2021 году. Да? В середине, в начале или в конце вопрос. Вот. А... Да, был вопрос, Сергей него ответил. Теперь вопрос 223 В 223 законе у нас тоже малые закупки вроде как есть, но ситуация немножко другая. Хотя тоже подходы к ним как-то пытаются настроить, к этим малым закупкам. Что у нас в 223 законе? Закупки до 100-500 тысяч рублей. Понятное дело, что в 223 третьем законе у нас нет оснований для закупки и нет поставщика пока еще. И в принципе-то вы по положению своего закупки сами устанавливаете эти самые основания. Ну, либо вам их устанавливают да, в рамках типовых положений, либо там присоединение к положению главной организации. Но как-то так зачастую принято считать, что вот большинство заказчиков по стране а, предельная закупка малого объема, предельная цена закупки малого объема – это стоили 500 тысяч рублей. Понятное дело, что никто в положении вас не запрещает написать, например, миллион рублей, закупку единственного поставщика, да, основание для закупки единственного поставщика, любой товар, работа, услуга – до миллиона рублей. Никто этого не запрещает, и там судебная практика положительная на этот счет есть, и фасовская практика положительная. Но так или иначе, как-то вот большинство заказчиков да, работают в системе, когда в положении написано, что прямая закупка уед-поставщика любого товара, работы, услуги – это 100-500 тысяч рублей. Исходя как раз из чего? Из того, что в законе у нас есть часть 15 статьи 4, мы имеем право не размещать информацию о закупке до 100 или до 500 тысяч рублей в зависимости от размера нашей выручки. Понятное дело, что вот эти закупки у единственного поставщика, они в 223 законе тоже активно используются, закупки малого объема. Но здесь ситуация немножко посложнее. Почему? Потому что если в 44-м о закупках малых речь идет именно в разрезе единственного поставщика, то в 223 законе никто не запрещает малые закупки, там закупки малого объема, вас перенести по положению своему в иные неконкурентные закупки. И получается так, что у меня есть закупка, например, у ЕД поставщика до 100 тысяч прямой договор или договор в устной форме, а есть положение закупки, закупка малого объема через электронный магазин, иной неконкурентный способ закупки. И там уже расписаны специальные правила такой закупки через электронный магазин. Такое в положении о закупке встречается не так, чтобы очень часто по стране, но встречается. Пример вот из того, что есть, да из того, что мне приходит в голову, пример положение корпорации, МСП, у них есть закупка малого объема как отдельный неконкурентный вид закупки, неконкурентный способ закупки. Да, понятно, что если вы применяете иные неконкурентные закупки, в этом случае, это там свои проблемы есть, процедурные с этим. Фархад, как раз на этот вопрос я сейчас и ответил. Сейчас я на него тогда еще раз отвечу. Да? А тут все зависит от того, как вы это сами в положении у себя закупки прописали. Пример, да, корпорация МСП, которую я привел, у них это иной неконкурентный способ закупки. Если бы я писал положение о закупке свое собственное и проводил такие закупки, то я бы исходил из чего? Из того, что это закупка единственного поставщика. Ед-поставщик до 100-500 тысяч рублей, например, да, по положению закупки. И я написал бы, что у меня есть право заключить такой договор до 100 до 500 тысяч рублей. Либо в устной форме, да, пошел в магазин, что-то купил, мне чек выдали вот на закупку ед поставщика, Либо в письменной форме, в простой, когда я такой договор да, приношу какому-то поставщику, он мне его подписывает. Либо говорю о праве таких закупок, проведении таких закупок через электронный магазин. Почему я бы так сделал? Потому что иные неконкурентные закупки я, конечно, могу себе прописать, положение закупки. Но с их применением связано ряд процедурных норм, которые в 223 законе должны использоваться тогда. Например, 925-е постановление. Вот по идее в иной неконкурентной закупке я 925-й приоритет тоже должен давать. А электронная форма, да, 616-е. То же самое. Вот, то же самое. Поэтому здесь, если бы я выбирал, отвечая на ваш вопрос, так более полно, да фархат если бы я выбирал способ закупки и как я бы их прописал в положении я бы МО через электронный магазин писал бы как право проведения закупки удет поставщика до 100 500 тысяч рублей но ни иной не конкурентный способ закупки почему потому что для меня это сложнее но так давайте посмотрим дальше положение прописано закупки от 300 600 тысяч рублей можем проводить через закупки мо в объем, я понял. Не поймешь, что делать с извещением в ЕИС. Вот здесь, да, как раз проблема с... Так, коллеги, извините, я прервусь буквально на секунду. Впервые за много дней выглянуло солнце, поэтому я закрою. что Не бывает на небе двух солнц, как не бывает в закупках двух экспертов. Пал Константинович. другое дело. Все другое дело. Вот, Фархат. Смотрите, здесь вот тоже проблема, да, именно 223 Вы-то в себе в положении можете написать все, что угодно. В части закупку закупки поставщика, в части суммы закупки у ед поставщика. Но вы никуда не уйдете от части 15 статьи 4, права да, размещения, не размещения этой самой информации. Поэтому получится так, что, допустим, если я в положении пишу, что у меня закупка, уедет поставщика, может быть, до миллиона рублей. Ну, любой товар до миллиона рублей. Я могу так написать? Запросто могу. Могу 30 миллионов написать. И суд, мне, кстати, суды говорят, что это нормально. Вот, Я пишу себе миллион рублей. но просто я Это значит для меня, что до 100 тысяч рублей я такую закупку нигде не буду публичить, а вот от 100 тысяч до миллиона рублей я ее должна публичить в ИИСе. И понятно, извещение я поеду поставщику сейчас по 223-му могу не размещать, но план закупки, реестр договоров я все равно обязан буду разместить. Поэтому здесь, наверное, да, если писать вот положение свое, надо исходить в а, но Ну, это как бы у вас в положении да, написано 300 тысяч рублей. А, давайте тогда будем так Давайте я возьму ваш пример, чтобы быть предметнее. Вот у меня в положении написано 300 тысяч рублей с предельной суммы закупки у ед-поставщика. Да, да. А что для меня это значит? Это значит, что по части 15 статьи 4 закупку до 100 тысяч рублей включительно я могу нигде не публичить, кроме ежемесячной отчетности. Закупку от 100 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей я обязан публичить в ЛИСе. В плане закупки, где еще? В реестре договоров. Извещение – это ваше право. То есть, опять-таки, у вас может быть прописано по положению, что вы измещение вешаете по закупке у поставщикам. Может быть, не прописано. Но так или иначе, да, вот эта вот ситуация а, у вас сохраняется. Через часть 15 статьи 4 вы в закупке от 100 до 300 тысяч рублей должны повесить план закупки, позицию плана и информацию в реестр договора. Если бы я исходил из этих данных, что у меня в положении написано 300 тысяч рублей, что я бы делал, например? Я бы, например, чтобы не заморачиваться закупками закупкой малого объема через какие-то магазины электронные. Я в закупке до 100 тысяч проводил ее через электронные магазины. И нигде ее не отражал ни в плане закупки, ни в реестре договоров, да? чтобы мне не заморачиваться с этим проще было. А вот закупку от 100 до 300 тысяч рублей я бы, например, проводил уже каким-то ну, более детальным образом. Да? Более детальным образом. Например, прямым договором. да? Ну, так или иначе. То есть здесь вот э, все зависит очень сильно от ситуации. 223 все зависит очень сильно от положения, от ситуации да, какой-то закупочной. Но надо понимать, что у нас есть пороговое значение 100-500 тысяч рублей, э, размещать, не размещать. И из этого уже исходил бы в порядке проведения такой закупки. Инна, ну, у нас в типовом положении способ закупки и ЕД отсутствует. Ина, что, то есть у вас единственный поставщик вообще, основания для ед поставщика отсутствуют в типовом положении? Не совсем понял вопрос. Так, Фархат, надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Если не ответил, тогда дайте мне какие-то вводные данные новые. Мы еще с вами немножко поговорим об этом. А, Наталья, нужно ли прописывать в положение, закупки, в положение закупки через электронный магазин как отдельную процедуру? Или можно посмотреть заказчика определять, как заключить договор с ИП. Наталья, это зависит, опять-таки, от степени вашей личной извращенности да, закупочной. Я говорю словами Виктора Дона уже. Вы можете это все прописать, но это не является обязательным. Почему? Потому что я бы просто указал, что я вправе заключить такой договор любым способом, в любой форме, в электронной форме, в бумажной форме или да, через электронный магазин. То есть такую оговорку я бы в положении, наверное, бы себе сделал, но порядок ее сослался на регламент электронного магазина просто. То есть простыми словами, что бы я написал. Я бы написал, что у меня вот есть закупка у ЕД-поставщика до 100 до 500 тысяч рублей, я вправе заключить договор по основанию в устной форме, в простой письменной, или используя сервисы закупок малого объема в соответствии с регламентом этих сервисов. Закупок малого объема. Все. Порядок не расписывал бы и отдельный способ закупки не вводил бы сюда. Почему? Потому что это не нужно, зачем себя лишний раз этим ограничивать, да, и так это нормально все будет работать. Но, опять-таки, это не общие примеры. Да. Повторюсь, что у некоторых заказчиков у некоторых заказчиков есть отдельный способ закупки. Пример корпорации МСП, которая мне почему-то пришла в голову. Там отдельный способ закупки. Вот. Наталья, электронный магазин по 223 будет в целом так же, как и по 44. Нет, об этом мы чуть дальше поговорим еще. Мы сейчас до этого дойдем. Нет, не так. Мы поговорим об этом сейчас пару слов. Я еще скажу, как он будет работать. А. Архат, я теперь понял, о чем речь. У вас отдельный способ закупки по положение закупки. Да, такое возможно. Это не является прям жестким, да, каким-то нарушением чего-либо. Это просто ну вот так вот, да, так принято у вас, или у кого-то так принято. здесь имейте в виду, что с этим есть вот сложности именно процедурной Почему? Потому что если мы открываем там, ряд нормативных актов по 223-м, то же самое 925-е, которое приходит мне на ум в части там, национального режима, то мы там что видим? А мы видим, что оно распространяется на все закупки заказчика, кроме единственного поставщика. По идее, если у вас это все отдельный способ закупки, отдельный способ закупки, то вам 925 тоже надо в таком неконкурентном способе закупки прописывать Приоритет Российской Федерации там, российским товарам и услугам давать. Вот, поэтому здесь как бы проблемы будут не только с размещением информации, да, вот с процедурными нормами некоторых нормативных актов. Обратите на это внимание. Роза. Надо купить ГСМ на сумму 150 тысяч рублей, но у двух поставщиков, так как находимся, в город за в поселке, поселки, имеем право добить такую закупку закона. Вообще, знаете, вот давайте сейчас мы будем немножко отойдем от вот этого вопроса про дробление. Почему? Потому что вопрос дробления закупок – это, наверное, тема отдельного вебинара. И мы его обязательно проведем в следующем году, в начале года. У нас состоится вебинар про дробление, про, про дробление закупок, потому что про дробление в 44-223 можно говорить действительно очень долго. Это минимум часа два. Вот. Практика дробления разная в регионах. Термин дробления нигде в законе, как мы с вами говорили да, в начале, нету, Что такое дробление, каждый понимает по-своему. И здесь я бы вам советовал отталкиваться от ситуации в вашем регионе. То есть, да, узнать ситуацию в вашем регионе, может посмотреть какую-то практику прокурорских проверок, да. посмотреть, что признается дроблением в вашем конкретном регионе. Почему? Потому что в разных регионах свой подход к дроблению. Да. Кто-то говорит, 4 договора в квартал – это дробление. Кто-то говорит, нет, это не дробление. Поэтому на ваш вопрос конкретно ответить я не могу. К сожалению, почему? Потому что на него нельзя ответить в принципе конкретно. Ну, Может быть это дробление, а может и не быть. И на этот вопрос вы ответа конкретного, наверное, вообще никогда не получите до тех пор, пока термин дробления, никто из нас не получит ответ на этот вопрос, до тех пор, пока термин дробления закупок не появится на уровне закона. Ну или да, на уровне КУАПа, например. В КОАПе хотят штраф соответствующий ввести за дробление закупок. Вот когда напишут, что это такое, вот тогда посмотрим. А пока на ваш вопрос невозможно в принципе ответить. К сожалению, это так, Роза. А, Инна, а, да, способ закупки у яд поставщика не предусмотрен по 2-3 типовым положениям. Ну, у вас же должны быть, наверное, раздел какой-то про э, там, закупку знаю, из единственного источника. Как, Какие-то основания это должны быть. Вообще, по закону она должна быть у вас положение о закупке, так или иначе. Закупку у единственного поставщика основания для закупки у ЕП должны быть у вас положение закупки. Я не совсем понимаю ваш вопрос. То есть, может быть, у вас положение это как-то видоизменено все. Надо смотреть тогда ваше положение закупки просто. Вот так сходу я не могу ответить на ваш вопрос. Ну или комментарии, да, это больше не вопрос. Инна. Виктор, будет ли в связи с этим увеличение совокупно-годовой объем? Пока не планируется, Виктор. Не в 223-м, да, ну его там нету. Не в 44-м, нет, не планируется. А идем к 223-му, к закону снова. В общем, как мы с вами поняли, да, что здесь выбор этого способа в положении закупки, он зависит чисто от вас, да. Подведу короткий итог всем этим вопросам, которые были. Выбор способа закупки в положении закупки, ед поставщик или иной неконкурентный, зависит чисто от вас. Ну или вашего положения, да, которое вам навязали, как типовое. Вот. И исходя из этого, вы уже такую закупку проводите. Но надо помнить, что в принципе единственное, да. Что здесь в таких закупках надо учитывать? Это вот то самое пороговое значение в стоимости по части 15 статьи 4 размещаем или не размещаем информацию. До 100 тысяч рублей я могу не размещать такую информацию, да? только в ежемесячной отчетности я такой договор отражу, один договор и по сумме. А в... в... Закупка свыше 100 тысяч рублей вы такую информацию должны повесить в ИИСе. Как минимум план закупки, как минимум информацию в реестр договора. Минимум информацию в реестр договора. А понятное дело, что маркеты вот эти используют, да, мы с вами не говорили. И здесь вот такое решение Чувашского Уфаса, оно мне очень нравится. Оно, знаете, как, по крайней мере для меня, это прямо обоснование, почему закупки через электронный магазин – это хорошо. Что здесь случилось? Май этого года, Чувашский УФАС. В принципе, нетипичная история. Почему? Потому что достаточно редко бывают жалобы у нас на закупки у единственного поставщика. Они бывают. Да? Действительно, поставщики подают там заявители, жалобы на закупки у поставщика, если у размещено извещение да, по закупке. Но это все-таки редкие ситуации. И вот здесь такая редкая ситуация, когда заказчик закупает поставку светодиодных экранов, и это закупка единственного поставщика на какую-то сумму. Сумма здесь даже уже не важна, какая была. Так, давайте сейчас Анастасия. Но ну, мы все-таки о 223-м сейчас говорим, да? о 44-м мы минут 10 назад закончили говорить, поэтому… В 44-м-то нет обязанности наличия положения закупки, но в 223-м-то есть. Если заказчик по 223-му работает, ему-то от положения никуда не уйти, поэтому можно было бы вообще все это дело отменить, да? но это не произойдет. Решение Чеварского фаса. Сумма здесь закупки даже не важна, жалоба на закупку в каком формате, что заказчик проводит закупку и от поставщика светодиодных экранов это конкурентный рынок, то есть идет нарушение принципов закона. Да? Конкурентный рынок, значит, должна быть конкурентная закупка. Вот приблизительно на что, на что была жалоба. Заказчик в Уфасе на этом заседании, по жалобе, говорит: Смотрите, я при проведении такой закупки, перед проведением такой закупки у единственного поставщика запросил ряд компаний, которые занимаются поставкой светодиодных экранов. Соответствующее оборудование, запросил компании дать мне ответ о стоимости такого, такого оборудования, и они мне дали ответ. Соответственно, я запросил там сколько, 8 компаний, не полутора недели, они мне дали предложение. Не все, конечно, дали свои коммерческие предложения, кто-то дал. Исходя из полученных коммерческих предложений, я выбрал самое дешевое предложение по цене. И с этой компанией я заключаю договор с ЕД-поставщиком на поставку светодиодных экранов. То есть я не просто да, провожу неконкурентную закупку, закупку у ЕД-поставщика там, где есть сложившийся конкурентный рынок. Я до этого провел исследование рынка и понимаю, что вот эта компания мне предлагает самые дешевые экраны из тех, что существует сейчас на рынке рынке, ну, из тех, из тех, участников, да. Поэтому с ними я заключаю прямой договор. Комиссия Чувашского фаса говорит: да, вы все правильно сделали, никаких нарушений при проведении такой закупки нету. По сути, заказчик отстаивает принципы закона, какое целевое, экономически эффективно расходы денежных средств. Я не просто взял и закупил что-то, да, а закупил самое дешевое из того, что мне нужно. Вот он эффективный и целевой расходы денежных средств заказчика. Вот этот пример жалобы – это отличное обоснование использования маркетов малых закупок, да, вот этих вот закупок малого объема, сервисов закупок малого объема. Объема. Почему это хорошее обоснование? Но ну, здесь смотрите, заказчик на подготовительном этапе потратил полторы недели на то, чтобы направить коммерческие предложения, собрать коммерческие предложения и так далее. И, исходя из этого, да, выбрать контрагента, с которым будет заключаться договор. А в маркете малых закупок, там, в портале поставщиков, в закупках в сервисе каких-то закупок малого объема, неважно, как он там называется, это все можно сделать буквально за час. Вы смотрите в системе размещенные предложения поставщиков, да, то, что под вас подходит ну, по поиску, видите наименьшее предложение по цене, с ним можете заключить прямой договор с таким участником. То есть здесь заказчик потратил полторы недели на проведение такой закупки, ну на подготовку к такой закупке, грубо говоря, еще и на проведение какое-то время идет. А в сервисах закупок малого объема на это все вы потратите сейчас. И как-то считали… На примере одного из заказчиков, крупного заказчика, как сократились по времени временные затраты на проведение закупок малого объема с использованием электронного магазина и без него. С нескольких дней закупка сократилась до 5,5 часов. Вот здесь вот тот, тот же самый пример. Да? Тоже я на уровне едпоставщика все равно соблюдая принципы закона, используя закупки малого объема, маркетинг малого объема. Да? Почему? Потому что я из какого-то перечня поставщиков ни одного ни двух поставщиков выбрал наиболее дешевое да, предложение, которое подходит под мои потребности. Вот он целевой, экономически эффективное расходование денежных средств. Поэтому вот это решение как обоснование, а почему это хорошо, оно мне очень нравится. Оно вот очень в тему а естественно в закупках уедет поставщика в этих малых закупках, вроде с 23 у нас есть требования размещения информации, да. Как мы с вами поняли, до 100 тысяч мы можем эту закупку нигде не публичить. Но можем и опубличить да, закупку до 100 тысяч, мы можем и в ЕИС разместить. Когда нам это нужно, разместить такую закупку в ЕИС? Здесь, наверное, есть такие два ответа, когда это нужно. Ну, там можно еще придумать какие-то ответы. Ну, вот типовых, да, у меня, по крайней мере, два ответа есть, когда это нужно. Первый пример. Вот Смотрите, у нас же может быть договор до 100 тысяч, который в процессе исполнения договора станет по сумме больше, чем 100 тысяч. Мне же никто не запрещает договор до 100 тысяч, который был заключен, допником крутить, например, до 120 тысяч. здесь проблема. Если я такую закупку не публичил нигде, когда я ее кручу по сумме больше 100 тысяч, я что должен буду сделать? Сейчас Юля отвечу на этот вопрос, а в конце. Вот, Если я такую закупку до 100 тысяч нигде не публичил, а в процессе исполнения договора накрутил его свыше 100 тысяч доп. соглашением. Получается, что я такую закупку уже должен размещать в ЕИСе. И я вот таким допником себя сам подвожу под штраф. Какой? Нарушение сроков размещения информации по закупке. У меня цена договора стала 120 тысяч. Значит, я должен такой договор был разместить в течение трех дней с даты заключения рабочих в ЕИСе. А я его не разместил. Я его сам себя подвожу под штраф. Вот в этой ситуации логично заранее размещать такую закупку в ЕИСе. То есть, например, смотрите, первый пример. А у меня возможна ситуация, и я понимаю, например, что у меня заключен договор сейчас на 100 тысяч рублей, который я могу не размещать в ЕИСе. Я понимаю, что в теории в ходе исполнения договора я его стоимость могу накрутить выше 100 тысяч. То есть в теории может быть доп. соглашения. Или раньше уже такое у меня бывало, например, да, по какому-то ремонту оборудования. Ремонт машины у меня был на 100 тысяч рублей, да, а в процессе он стал 120 Такую закупку лучше заранее разместить. Я ее размещу в план закупки, размещу в реестр договоров, и меня уже ничего не останавливает, никакие внутренние мои противоречия от того, чтобы доп. соглашением накрутить стоимость закупки выше 100 тысяч рублей, например, сделать 120 тысяч рублей, если у меня какой-то объем работ, услуг там будет расти в ходе исполнения договора. Поэтому вот это первый пример, да, когда надо бы подумать о том, чтобы такую закупку размещать в ЕСе заранее. Да, я ее могу не размещать, но лучше размещу. Почему? Потому что в процессе стоимость договора может быть стать выше 100 тысяч рублей. А здесь, Антон, немножко не такая ситуация. Понимаете, ЕИС у нас как работает? Да, договор у нас у нас ДОП-соглашении должно быть размещено в течение 10 дней с даты изменения договора. Но отдельно доп соглашения вы не сможете повесить куда в ЕИСе? Без карточки договора, которого не завели. А карточку договора вы можете завести либо через завещение о проведении закупки, либо через позицию плана закупки. Поэтому здесь, с одной стороны, да, я допник должен разместить в течение 10 дней с даты исполнения. Но допник просто так вы не повесите в реестр договоров, потому что карточки договора у вас нет. А карточку договора вы должны завести в течение 3 дней с даты заключения договора. Поэтому здесь ситуация с точки зрения ИС работы она не совсем простая, да, вот с этим заведением информации. Поэтому я говорю, что здесь заранее об этом, наверное, лучше подумать, что, да, у меня возможно договор превысит эту стоимость, я его заранее заведу. Ну, естественно, вопрос такой, он, да. Как сказать, достаточно спорный. Почему? Потому что там с точки зрения договорной работы я могу договор увеличивать свыше 100 тысяч рублей, у меня никаких противоречий нету. Но с точки зрения ЕИС и порядка 223 закона, вот здесь уже получаются накладки определенные да, по срокам размещения. Вот. И второй пример, когда это, наверное, целесообразно. У нас же по 13.52 возможно проведение закупок только у МСПшных МСП закупок, 18%, которые включаются, не только конкурентными способами закупки, но и закупками у ЕД-поставщика. Естественно, да, простыми словами, никто не запрещает вас набрать, набрать объем 18% закупки у МСП через ЕД-поставщика или неконкурентную закупку. И понятно, если эта закупка большая, свыше 100 тысяч рублей, да, там можно это сделать, соблюдя некие процедурные нормы 1352. Ну, вот пример да, позиции корпорации МСП про неконкурентные закупки, что да, они могут быть чистые мсп шные в понимании 1352. Здесь в письме, естественно, фигурирует 15%, потому что это письмо 18-го, 19-го года, а не 20-го потому что раньше были объемы другие. Но, естественно, как у нас говорит корпорация и как у нас говорит регулятор, если вы хотите малые закупки до 100 тысяч тоже учитывать в объеме закупок MSP, Ну, например, не набираете вы ваш объем MSP, вы можете это сделать при условии, что вы такие закупки будете публичить в ЕС. То есть, простыми словами, если вы хотите малые закупки ваши вот эти до 100 тысячники. Учесть в 18% закуп... объеме закупку МСПшников, вам, естественно, нужно, чтобы предмет закупки был у вас в плане... В... в плане, в перечне товаров работают и услуг МСПшных, и такая закупка должна быть размещена в ЕСЕ с признаком, что она чистая МСПшная. А вот они рекомендации до да, корпорации. То же самое, кстати, корпорация писала и про вот эти малые закупки МСПшные, 18% в части рекомендаций по заполнению годового отчета. Поэтому вот это тоже такая ситуация, когда надо подумать о размещении закупок, если обычными закупками, конкурентными да, или большими закупками от поставщика вы не набираете ваш 18% на объем. Вы можете выбрать его и малыми закупками, но их надо разместить с признаком, что они МСП в плане закупки, в реестре договоров. Ну и Естественно, товар, работа, услуга должна быть где? В перечне вашим закупкам МСПшных по годам УКПД-2. Вот, да, коротко так про малые закупки. А Теперь давайте поговорим о том, а что нас ждет вообще в будущем. Естественно, идея малых закупок, да, в 44-м она уже оформлена, только непонятно, когда начнется, но она уже оформлена. В 223-м законе все немножко посложнее. Почему? Потому что их вроде как стали оформлять там потихоньку. И в этом году появился законопроект, подготовленный ФАС России. Законопроект не очень хороший с точки зрения там, заказчиков. Да? Почему? Потому что по законопроекту ФАС России очень сильно 223 становится похож на 44-й закон. Но так или иначе, вот в этом законопроекте ФАС России была идея тоже, давайте зафиксируем электронные магазины, малые закупки на уровне самого закона. И что там было предложено? Там было предложено, во-первых, в самом законе зафиксировать основания для закупки у поставщика. Это первый такой негативный момент. Да? И там планировалось сделать как? Одно основание закупки до 100-500 тысяч рублей, второе основание закупки до 300 тысяч рублей. Причем оба эти основания проводятся через электронный магазин только. То есть закупки только через электронный магазин. И при этом эти основания ничем друг от друга не отличались в проекте, кроме как суммы. То есть... У меня есть первое основание – закупки до 100-500 до тысяч рублей любой товар, работа, услуга. Второе основание – закупки до 300 тысяч рублей любой товар, работа, услуга. Чем они отличаются между собой, не написано было. Но это все-таки законопроект, да? до этого, там, наверное, дошли бы в следующих уже каких-то шагах. Но пока это все в таком виде выглядело. И написали, что заказчик может проводить конкурентные закупки, конкурентные закупки через электронный магазин. А как это планировалось чтобы чтобы это выглядело. Если это закупку ед поставщика, то, возможно, два варианта такой закупки. Вот здесь вот отличие от 44. -го. Да, и был вопрос, а также заказчик будет идти за поставщиком. Нет, здесь, возможно, уже немножко по-другому варианты. Здесь либо вы заходите в систему электронного магазина, находите предложение поставщика, которое вашей потребности соответствует, и заключаете с ним договор. То есть такой вот просто сервис выбора контрагента. Да? Либо вы сами размещаете извещение, а поставщики под ваши потребности направляют свои заявки. Ну и срок проведения такой котировочной сессии, в законе это названо было в законопроект котировочной сессии, составляет 6 часов. Договор подписывается в течение тоже короткого времени, в течение 24 часов. Ну это короткая закупка. Поэтому здесь немножко другая ситуация, не как в 44-м. Здесь вы можете либо выбрать то, что уже размещено, такое, да, как это назвать, принять оферту да, поставщика, либо разместить свое извещение, поставщики вам будут подавать свои предложения под вашу потребность. Вот. Но не так, что это будет в автоматическом режиме, как в 44-м, да, сбора предложений, исходя там, из того, что может поставщик, а не того, что хочет заказчик. А в законе, в этом законопроекте было также прописано, что возможно проведение закупки конкурентной через электронный магазин, но она по своему порядку ничем не отличается от неконкурентной закупки вот этой котировочной сессии, кроме как ценой. Если в котировочной сессии да, для ЕД-поставщика цена закупки до 500 тысяч рублей, то в конкурентной закупке через котировочную сессию цена до 50 миллионов рублей. А так они ничем друг от друга не отличаются, больше никаким порядком. Наверное, это не очень удобно. Почему? Потому что… По законопроекту в такой котировочной сессии конкурентной никакие требования к участнику вообще применять нельзя никакие элементы у там дополнительные элементы процедуры применять нельзя вот поэтому такая ситуация получается да то что написали сейчас естественно это очень все сыро выглядит там больше вопросов чем ответов но приблизительно понятно, что пытались туда заложить. То есть в законопроект заложили, что возможно зайти в электронный магазин, найти предложение поставщика принять оферту и сразу с ним заключить договор, либо разместить свое предложение, ну как предложение, потребность, и поставщики вам подают свои заявки в этом электронном магазине под вашу потребность. Но там действительно очень много таких недочетов. Почему? Потому что это вот действительно законопроект, который не слишком сильно там дорабатывался. Вот его выложили, да, смотрите законопроект, да, мы над ним потели. А дальше его там уже не стали пока дорабатывать. Почему? Потому что этот законопроект ФАС России не был поддержан заказчиками, не был поддержан регулятором. То есть Минфин сам выступил против этого законопроекта. Поэтому в 223 третьем законе будущее, оно туманно. Про эти малые закупки. Почему? Потому что законопроект не поддержали. И каких-то дальнейших шагов уже по его продвижению пока нету к концу года. Что будет? Как это будет выглядеть, вопрос очень большой. И будет ли это вообще? То есть вот здесь вот у 223-го закона в части планов на регламентацию закупок малого объема очень большое расхождение с 44-м. Если в 44-м закупки малого объема точно уже появятся, и вот как бы их будут только дорабатывать под какие-то новые идеи, под новый функционал. И это точно появится даже если не с 1 апреля, то хотя бы там к концу года 2021, то в 223 законе не факт, что это вообще появится. Почему? Потому что когда этот законопроект обсуждался, были идеи, что давайте все-таки регионам отдадим возможность регламентировать эти закупки на местах. Давайте регионам дадим возможность самим решать, что будет делать заказчик по 223 закону. Ну Так, как это происходит сейчас. И в законе ничего фиксировать не будем. Поэтому вот есть только идея какая-то, да, такая вот вдали светится идея какая-то закупка малого объема, но конкретно про них ничего не писали в законопроекте. Вот такая ситуация получается. И естественно, там в самом законопроекте, поскольку он сильно приближен к 44-му, есть такой ряд негативных моментов. Например, обязательно использование каталога товаров работы услуг по 223-му, что, в общем, вопрос отсутствие каких-либо доп. элементов процедуры, то есть переторжки проводить, какие-то доп. требования к участнику вы не можете. И что интересно, ФАС России считает в этом законопроекте, что такие закупки малого объема все должны отражаться в реестре договоров. Вот так. То есть сейчас да, я в реестре договоров малые закупки свои не публичу, а ФАС считает, что вы должны все свои закупки, ну в этом законопроекте, да, прямо сказано, что закупки через электронный магазин должны будут размещаться в реестре договоров. Информация о таких закупках. Что тоже очень плохо, да, с точки зрения трудозатрат. И так нас сейчас 1.32 постановления дорабатывают постоянно под то, что надо больше и больше информации размещать. Тут еще и малые закупки нам переложат на размещение этой информации. Зачем нам это нужно? Вот, поэтому в общем, здесь есть свои проблемы да? и противоречия. И здесь все-таки, вот, повторюсь, отличие от 44 в том, что это не факт, что еще появится. Идея есть, но она такая очень призрачная, где-то вот призрачно все. А в целом у меня все. Давайте я сейчас поотвечаю на вопросы. Если вопросы меня касаются. Если нет, тогда Сергей поотвечает тоже на эти вопросы. А в положении прописано «Юлия Царева». Положение прописано: совершение закупки на сумму не превышающую 300 тысяч рублей в рамках, да, в рамках, наверное, имел в виду одного договора. При этом годовой объем, который заказчик провел осуществить на основании настоящего подпункта, не может превышать 10 миллионов рублей или не должен превышать 20 совокупного годового объема закупок заказчика. А... Смотрите, что это значит. Ну, опять-таки, я не знаю, что вам писали в положение закупки, но с точки зрения вот моего опыта прочтения положения закупки могу сказать так что здесь имелось в виду вот что, это такая аналогия к 44-м закону. Здесь имелось в виду так, что если у вас годовой объем закупок здоровый и 20% от него, например, 100 миллионов рублей, то у вас ограничение 10 миллионов рублей по таким закупкам. Если у вас годовой объем закупок небольшой, вот как у вас, да, 7 миллионов рублей, то вы считаете просто 20% от 7 миллионов рублей, и это ваш совокупный годовой объем таких закупок. Вообще вопрос, что такое совокупный еще годовой объем, надо посмотреть, какое определение у вас дали в положении о закупке. Но это уже, наверное, совсем другая история, как говорилось в известной передаче. В общем, простыми словами, Юлия, у вас такая ситуация, что если бы у вас объем был, например, не 7 миллионов рублей, а 700 миллионов рублей, 20% от этого объема составляло бы 140, 140 миллионов рублей. И тогда у вас предельный объем таких закупок был бы 10 миллионов рублей. То есть вам говорят, если у вас 20% от вашего объема превышает 10 миллионов рублей, то 10 миллионов. Если 20% от вашего объема не превышает 10 миллионов рублей, то 20% от объема. Вот что это значит у вас положение закупки. Фархат. В электронном магазине в структурированной форме размещается конкретная модель товара количества. В ТЗ мы обычно не крепим. В своем предложении участие подает коммерческой с другой модели. Можно отклонять? Да, можно. Вы сами решаете, что с ним делать. Более того, это закупка у поставщика или не конкурентная закупка. Никаких правил 223 то есть 61 статьи 3 здесь не применяется, поэтому вы можете такое предложение не рассматривать. Запросто. Антон, имеется ПЗ план закупок на 2022 с разделом закупку МСП. Сейчас выяснилось по мы не попадаем. Соответственно, раздел МСП не нужен. Продолжать планирую имеющийся но без раздела МСП. Может ли быть два плана закупки? А вы раньше, Антон, получается, были под 1352, да? А сейчас перестали под него попадать. Я правильно понимаю? Вот в вашем вопросе. Или у вас… А, ошиб... О, как круто. То есть у вас этот раздел был в электронной форме плана, который вы прикрепляли, или ЕИС вам сам это все насчитывал автоматом? Тогда второй вопрос да, от меня. Наводящий вопрос. А, вы прикрепляли электронную форму планов, в которой был раздел про МСП. Все понятно. Так я думаю, здесь не надо вам ничего делать. Если вы под МСП не попадали, вы что делаете? Форму электронного плана закупки вы сами крепите. Разместите новую форму электронного плана закупки. У вас все равно план закупки в структурирован виде. Электронная форма плана от вас как таковая первично не требуется. При внесении изменений, да, там нужен перечень внесенных изменений. Что я бы на вашем месте сделал? Вот вы сейчас вносите изменения в план закупки. Закупку какую-то будете заводить? на 2021 год. Вот прикрепить новую форму плана закупки полную в электронном виде, без этого раздела МСПшного, который вы делали. ЕИС вам первично в структурированном виде все равно этот план закупки, но в даже не вы делали, в структурированном ЕИС с автоматом да, вам это насчитывал. Поэтому если вопрос у вас в электронной форме плана, то новую форму электрон, новый электронный документ заполненный до да, Excel, прикрепите, в которой нет никакого раздела по МСП, и все, здесь никаких проблем нет. Тем более, электронный форм-план, да, она как бы обязательно по закону то не является. Что касается ЕИСа, то ЕИС немножко живет своей жизнью, как мы все прекрасно знаем. Здесь, знаете, я могу вам встречный пример привести: Вот этот раздел про МСП-шные закупки должен заполняться в ЕИСе. Да, проценты там должны насчитываться, сколько вы запланировали закупок да, МСПшных, какой процент там от общего объема, он должен заполняться в ЕИСе только для тех заказчиков, которые попали не то что по 13.52, а под мониторинг и оценку ну, по закону. А в ЕИС этот раздел заполняется для всех, кто попал по 13.52. Поэтому, если честно, я бы на это вообще внимания не обращал. Ну, считает вам ЕИС, что у вас процент какой-то, ну и что, вы все равно по 13.52 не попали. То, что функционал ЕИС вам что-то посчитал автоматом, да? какие-то проценты, да и чего, я не обязан проводить закупки по 13.52 чистой МСП, не обязан формировать никакой отчет, не обязан соблюдать никакие нормы. Поэтому я бы на вашем месте вообще бы не трогал этот план закупки, но есть у меня разделы, есть, ну и что с ним. ЕИС мне его посчитал, но это дело ЕИСа. Вообще, два плана закупки быть не может, поэтому вам надо будет тогда… Ну, если вам так принципиально, вы можете новый план закупки разместить, конечно. Но я бы этого не делал. Почему? Потому что я в этом проблем чисто, вот, чисто проблем да, с точки зрения закона не вижу. Я все равно не являюсь заказчиком, который применяет 1352. А то, что есть, мне что-то написал, это проблема есть. И Антон, ваш же вопрос. В декабре подписали договор с ЕП, в начале которого указали договор от 26.08.20. Возле подписи. Я понял. Я понял. Хороший вопрос на самом деле. Тут зависит от того, да, можно было бы дату возле, дату возле подписи поставить, дату заключения договора. И если вы размещаете протокол или какое-то решение о проведении такой закупки, например, да, вы протоколом оформляете дату заключения договора, тогда это вы все размещаете в ЕС, от нее будет отчитываться дата. Но все-таки, да, здесь дату надо будет подкорректировать. Не факт, что у вас с этим возникнут проблемы, но могут возникнуть проблемы, потому что тот же самый... Нет, там другие ситуации я видел немножко. Таких ситуаций не помню. По поводу даты. Да, лучше дату это поставить. Почему? Потому что от нее будет отчитываться срок с размещения информации. И если у вас такой договор найдут, вам могут сказать, что... У вас срок размещения информации нарушен. Поэтому верную дату лучше перестраховаться и поставить. Согласен с вами. Наталья, вопрос немного не по теме. Что делать с планом закупки инновационной продукции? Если закупка такого не предполагается, а для всех возможность впечатления не дает. Наталья, вообще ей дает размещение пустого плана закупки инновационной продукции, поэтому я проверю, конечно, но вообще всегда давал разместить пустой план закупки инновационной продукции. Минфин все правильно утверждает, и Минфин, и Миннек до этого утверждал, что вы закуп... план закупки инновационной продукции должны разместить пустой. Да. Почему? Потому что в законе прямо написано, все заказчики по стране, которые являются субъектами 2.2.3, размещают два плана закупки. План закупки и план закупки инновационных высокотехнологичных и лекарственных средств. Поэтому план закупки у вас пустой должен быть размещен. Это 100%. Это прям по закону так, а не потому, что так Минфин хочет да, какую-то дурацкую ерунду вам навязать. Здесь Минфин он абсолютно правильно говорит про пустой план закупки. Функционал ИСа раньше позволял. Я сегодня посмотрю, можно это сделать или нет. Но раньше можно было сделать. Давайте у коллег спросим. Может быть, кто-то из вас Присутствующих план закупки инновационки размещал пустой, раньше точно можно было. О, как давайте я проверю истинский функционал. Тогда посмотрю его: можно разместить пустой план закупки сейчас или нету. Я знаю, что вот не так давно его точно можно было разместить, и естественно, да, размещали вчера. Да, видимо, имеется в виду, что галку, что вы проводите закупки по части 15 статьи 4, которая не размещается в ЕИС, да, тогда размещается у нас пустой план закупки. Коллеги нам подсказывают. Да. Да, та самая галка, Ту -ту -ту -ту -ту. что у вас все закупки до части, по части 15 статьи 4. То есть не публичатся в ЕС. Александр Горевой нам правильно подсказывает. Спасибо, коллеги, что помогли, а то я уже немножко смутился даже. Да, правильно все, Александр пишет. Почему? Потому что обязательно размещение плана закупки есть. Естественно, штраф да, за неразмещение информации или нарушение сроков размещения информации предусмотрит Куапу у нас. Действительно, это так, потому что по закону предполагается у нас размещение всей вот этой ерунды. Александр, можно ли заключить договор на коммунальные услуги? Можно. Почему? Потому что вы не ограничены в принципе в предмете закупки при заключении такого договора до 600 тысяч рублей. Вы можете коммуналку провести либо по прямому основанию коммуналку, либо провести по, части, по пункту 4, части 1, статьи 93. Можно. Вера, при закупке у ЕТО источника товарный чек по 2.3 нужно ли указывать страну происхождения? А хороший вопрос на самом деле. Хороший вопрос на самом деле. Вот здесь смотрите, какая ситуация получается. Я так понимаю, вы имеете в виду указывать страну происхождения по договору да, заключаемому. По идее, да, по закону вы должны указать страну происхождения в договоре. Почему? Потому что в договоре любом заключаем по 223 ФЗ должна быть страна происхождения поставляемых товаров. Естественно, да, требования 925-го там не распространяются никакие. В реестр договоров вы такой не вносите договор. Но в договоре по 223 всегда должно быть что? Слета этого года у нас. Страна происхождения поставляем к товаре. Ольга, вопрос по 44. В плане закупки по пункту 5, части 1, статьи 93, у нас идет вся сумма в год одной строкой. Непонятно, как может видеться разместить завещение. Нужно, чтобы каждая была отдельной строкой, получается даже, в изменении по плану графику. Ольга, естественно, да, здесь функционал ЕИСа, он будет дорабатываться еще под вот эти закупки, естественно, да, и естественно, как сказать, я даже не знаю, в текущих реалиях есть, конечно, проблемы, да, с вот этими новыми, новыми нормами закона, да, но их, естественно, в процессе подкорректируют, поэтому их, в общем, и переносят несколько раз, да. Пока, естественно, вы в плане закупки все указываете в плане в плане графики. В плане графики указываете все одной строкой по общей сумме таких закупок. Часть пятая, пункт пятый, пункт четвертый и так далее. Да, несколько пунктов, которые у нас предусмотрены в 44-м законе. Конечно, да, само размещение извещения предполагает позицию. Это все функционально переделают, в общем, как должно быть. Поэтому это все мы посмотрим уже, как ВИИС сам нам выдаст да, все это дело. Вот. Такая ерунда получается. Так, у меня вроде все. Вроде все. И были вопросы даже не по теме еще. Ну да ладно. И ничего страшного. А, значит, еще какой-то вопрос есть? А, Вера, смотрите. Не поняла, в товарном чеке авансовый отчет. То есть вы идете в магазин, что-то покупаете по чеку, да, за наличный расчет. Вам выдают чек. Это закупка? Да, закупка. Ну, как таковой договор заключается в устной форме. Правильно? Вы такую закупку будете отражать где? В ежемесячной отчетности. По идее, в данном случае у вас договор заключается как? В устной форме, что не противоречит 223-му закону. Но если мы смотрим на новые, такие относительно свежие положения 223-го, у нас по 223-му в договоре в любом заключаемом, да, но в письменной форме получается, должна быть указана страна происхождения поставляемых товаров. Товаров, которые используются для выполнения работы, оказания услуг. А здесь у вас это закупка, но договор в устной форме. Ну, тот же самый Минфин да, всегда называл эти закупки договором в устной форме. Поэтому, естественно, эта закупка да, у вас, все, от этого никуда не денетесь. Все, теперь точно все? Точно же все? Да, точно все. А, передаю слово Сергею, он там уже расскажет о каких-то предметных вещах. У нас немножко затянулась наша часть. Я-то думал, я вообще на 15 минут, а оказалось не на 15 минут. Спасибо большое, Павел. Но мы с коллегами не по знаем. Владимир. Простите. Скажите, пожалуйста, можно ли коммунальные услуги оплатить по вне по 44? А вы имеете в виду, что у вас э, как организационный форум, я так понимаю, -пу -пу -пу у вас унитарное предприятие да, вне бюджет вы имеете в виду? Или что? Владимир, уточните, пожалуйста. Сейчас Сергей, еще пару минут. Я хотел отметить, что как раз разговор о закупках относится к той категории дел, которым можно заниматься бесконечно. Как-то смотреть на огонь или как течет вода. Давайте так, я тогда письменно отвечу на этот вопрос, вот здесь во вкладке «Вопросы». Это Сергей передаю слово. Всем спасибо. Да, Павел, благодарю. Коллеги, все, хорошо и Владимир сейчас на вопрос ответит. Так, меня слышно, да? Если слышно, то в чате поставьте плюс, пожалуйста. Все замечательно. Да, Павел, большое спасибо. Переходим к следующей части, уважаемые коллеги. Сейчас поговорим ну, немножко о таких более политических, не побоюсь, этого слова, вещах. То есть мы рассмотрим под ну, подоплеку того, что к закупкам малого объема у нас приковано сейчас достаточно большое внимание со стороны законотворцев, со стороны заказчиков-поставщиков, контролирующих органов в том числе. Рассмотрим опять-таки, предпосылки, в рамках которого у нас формировались основные тенденции по изменению нормативного регулирования закупок малого объема. Собственно, рассмотрим эти тенденции уже в и принятых нормативных актов, в ключе законопроектов, о которых говорил Павел, в ключе практики, которые у нас демонстрируют некоторые заказчики, уполномоченные органы, отдельные регионы, отдельные муниципалитеты. Так, я запускаю демонстрацию экрана, уважаемые коллеги. Так, я так полагаю, презентация у нас уже всем видна. Ну что ж, коллеги, поговорим э, о самом феномене закупок малого объема, э, о скажем так, предпосылках, в рамках которых у нас э, формировались перспективы тенденции по нормативному регулированию таких закупок. Давайте начнем, наверное, со статистики. Если посмотреть на 44-й федеральный закон, то можно обратить внимание, что в рамках закупок малого объема у нас расходуются достаточно значительные денежные средства и в рамках общего объема от всех закупок по 44-му и в рамках, скажем так, конкретных денежных средств. Вот в 2018 году у нас 640 миллиардов рублей было заложено на расходование в рамках закупок малого объема в 2019 году 660 миллиардов рублей. Если обратить внимание на 223 федеральный закон, там тоже суммы достаточно значительные, порядка 300-250 миллиардов. Если взять еще, скажем так, долю, Закупок по прямому договору, который у нас проводят коммерческие заказчики, это тоже, скажем так, такая весомая доля, потому что у некоторых коммерческих заказчиков там сумма прямого договора зачастую ограничена несколькими миллионами, есть даже 8 миллионов, например, у некоторых коммерческих заказчиков. И в этой связи, если посмотреть на общие объемы, которые у нас заложены на расходование в рамках малых закупок, то это порядка 1 триллиона рублей в год. И это достаточно значительные денежные средства. Все эти закупки у нас являются закупками у единственного поставщика. То есть, в принципе, они как бы контролируются и в рамках 44-го они включаются в отчеты, в планировании они указываются. Однако такого жесткого регулирования, жесткого администрирования, такого контроля в рамках этих закупок, а самое главное, конкуренция, экономии в них не предусмотрена. В силу этого правомерно возникает вопрос: собственно, 1 триллион рублей в год это достаточно много. Хорошо бы эти деньги ну, контролировать контролировать целевое использование денежных средств, прежде всего, в рамках 44-го федерального закона. Ну, а 223, как это часто бывает, как-нибудь подтянется. Собственно, и в этой связи назрели у нас такие, скажем так, основные тенденции по развитию нормативного регулирования в сфере закупок малого объема. Ну, во-первых, на что стоит обратить отдельное внимание? 2020 год, как у нас сейчас принято говорить, был непростым, и об этом мы обязательно еще поговорим, особенно 31 декабря. Вот. И, собственно, непростым он был с точки зрения того, что у нас в рамках закупок по 44-му федерального закона возникли некоторые проблемы. Были ограничения, связанные с перемещениями по регионам, так называемый локдаун. И, собственно, как бы закупки малого объема, они обозначили себя как такой антикризисный инструмент, достаточно действенным. И в этой связи, собственно, на них сделали достаточно весомую ставку. И в апреле этого года у нас вступили силы изменения, о которых Павел тоже говорил. Они нацелены на то, чтобы увеличить у нас объем по пункту части 1 стадии 93 44 федерального закона до 600 тысяч рублей, а также с 5 до 10 процентов у нас от совокупного годового объема увеличена квота на закупки малого объема. То есть, по большому счету, закупки малого объема по 44-му федеральному закону нам разрешили проводить, проводить таких закупок в два раза больше, ну потому что законотворцы понимают, что как бы кризис, оснащение а нужно продолжать. И традиционно взаимодействовать в рамках 44-го федерального закона сложновато. А, значит э по большому счету, почему такое решение было принято. И мы вот общались с профильным комитетом в начале года, потому что мы входим в рабочую группу по формированию нормативной базы по регулированию закупок малого объема. Я имею в виду AOTC. И законотворцы, собственно, сформулировали такую мысль. В любом случае, большинство закупок малого объема, несмотря на то, что как бы, они остаются закупками единственного поставщика, все равно проходят с применением электронных сервисов. Будь то внешняя система размещения заказов на уровне регионов либо муниципалитетов, будь то электронные магазины на базе электронных торговых площадок, будь то маркетплейсы. Но так или иначе, определенный элемент контроля и целевого расходования денежных средств, он заложен. И мы получили такую цифру, что несмотря на то, что закупки малого объема у нас, не зарегулированы как электронные конкурентные закупки, 78% таких закупок по всей стране проходит через электронные сервисы с применением элементов конкурентности. И в этой связи, собственно, так как у нас практика уже сформировалась, правомерно сформировать вывод, что закупкам малого объема у нас, разумеется, нужен контроль. Так как один триллион рублей в год это достаточно значительная сумма. Нужна конкуренция, потому что недурно было бы от этого триллиона чего-нибудь сэкономить. Времена, тем более, сейчас непростые. И нужна цифровизация. Что такое цифровизация? Цифровизация это применение современных сервисов, которые позволят, опять-таки, осуществлять контроль, осуществлять конкуренцию и осуществлять администрирование. Стало быть, нужен закон, который будет это все регулировать. Может быть, и несколько законов, которые, может быть, касаются у нас 44 и 223 федерального закона. Но какие сложности у нас могут, скажем так, возникнуть при формировании такой нормативной базы? А сложности непременно возникнут, потому что так или иначе закупки по 44 федеральному закону. У нас определены уже часть таких закупок, как электронные конкурентные, строго сформулированные регламенты проведения таких закупок, определены способы проведения таких закупок, определены электронные торговые площадки для проведения таких закупок. В 223-м федеральном законе тоже ситуация складывается более или менее в сторону проведения электронных конкурентных закупок, особенно с появлением обязательства проведения закупок и для нужд МСП на федеральных, так называемых федеральных электронных торговых площадках. А вот в принципе с закупками малого объема ситуация складывается несколько иначе и почему, собственно, эта ситуация складывается иначе, мы сейчас а, об этом попытаемся поговорить. Дело в том, что, в принципе, рынок электронных торговых площадок в России он активно развивается примерно с 2010 года. Ну, я имею в виду электронные торговые площадки, которые сейчас ориентированы на закупки в рамках 44 223 ФЗ. Были электронные площадки, которые применялись у нас и раньше в стране, даже с 1994 -го года, примитивные достаточно сервисы, но они были ориентированы на биржевые какие-то аспекты торговли, на торговлю коммерческих заказчиков. Ну, о, в традиционном смысле Электронные торговые площадки появились в 2010 году, и в этом же году у нас нормативно были закреплены официальные площадки для закупок в рамках 94-го федерального закона. Кто застал этот замечательный период, кто у нас уже является ветераном в сфере закупок, тот прекрасно помнит, что сначала таких площадок было три, потом таких площадок было 5, потом их стало 6, теперь их стало 8, как в детской песенке, да, которую мы все прекрасно знаем. Вот. И... Скажем так, по большому счету эти площадки были ориентированы на проведение конкурентных закупок по 94-44 ФЗ. сейчас им достался еще объем по 223-му в части закупок по МСП. А вот что касается электронных магазинов, то ситуация там складывалась немножко иначе. Закупки малого объема у нас появились, конечно же, еще и в рамках 94-го федерального закона, впоследствии в рамках 44-го и 223-го федерального закона. Однако, так как это были закупки единственного поставщика, обязательства проводить их на отобранных электронных площадках, разумеется, не было. Но так как эти закупки, скажем так, напрашивались на применение цифровых сервисов, то электронные магазины у нас сформировались самостоятельно. И опять-таки, с 2010 года активно идет формирование таких магазинов, идет формирование на условиях рынка, на условиях конкуренции электронных сервисов за внимание заказчиков и за внимание поставщиков. И за этот период времени на рынке электронных магазинов у нас наметились ключевые игроки. И парадоксально, но большинство этих ключевых игроков, они не имеют по большому счету никакого отношения к отобранным федеральным площадкам в рамках закупок по 44-му федеральному закону. А у отобранных электронных торговых площадок для закупок по 44-му федеральному закону только у половины, пожалуй, есть активные электронные магазины, у другой половины, к сожалению, активных электронных магазинов нет. И так на гора переводить все закупки малого объема по 44-му федеральному закону на площадки, отобранные для закупок, опять-таки по 44-му федеральному закону, это решение достаточно проблематично. И для скажем так, поисков решения для выхода из данных проблем. У нас, скажем так, были определены рабочие группы с привлечением ключевых регионов, которые у нас занимаются цифровизацией закупок малого объема достаточно давно, привлечением ключевых игроков на рынке цифровизации закупок малого объема, опять-таки ведущих заказчиков по 223 и 44 федеральному законам и уполномоченных органов в том числе, которые у нас развивают свои системы. В рамках обсуждения перспективы нормативного регулирования по данным рабочим группам можно выделить четыре основных тенденции, в отношении которых сейчас более или менее у нас появляются какие-то принятые решения, о которых частично поговорил уже Павел, ну, в основном, точнее, поговорил Павел и частично поговорим мы. Какие тенденции нам стоит рассмотреть, чего нам ждать в ближайшее время? Ну, скажем так, такой более или менее объективный прогноз. С опорой на уже конкретные связаемые обсуждения, которые проходят в рамках, опять-таки, этих самых рабочих групп. Первая тенденция монополизация рынка сервисов для закупок малого объема. Что тут можно подметить? Скажем так, Основные, скажем так, направления по монополизации рынка они складываются, исходя из, скажем так, законопроекта ФАС и вообще точки зрения ФАС, на то, что сервисов должно быть поменьше, желательно, вообще сервис должен быть один, его проще контролировать, все будет проходить через единый сервис, и всем будет хорошо. Ну, неважно, как этот сервис будет работать, мы же не, не на результат, собственно, нацелены, мы нацелены на соблюдение норм закона. И В этом отношении уже есть конкретные нормативные воплощения данного сервиса. В 2018 году у нас было принято распоряжение правительства о том, что федеральные заказчики должны проводить закупки малого объема в рамках 44-го федерального закона с применением единого агрегатора торгов «Яд березка» так называемого. Собственно, у нас федеральные заказчики в данном агрегаторе уже достаточно давно работают. С 1 ноября того же года у нас закреплено обязательство проводить закупки по определенным номенклатурам в рамках данного агрегатора и уже складывается такая практика. Что стоит подметить? Опять-таки, в качестве минусов данной тенденции. Ну, монополия, она сама по себе дело не очень хорошее, особенно в условиях рыночной экономики. Как ни крути. Собственно, отсутствие конкуренции на рынке не способствует развитию сервиса. И если у нас будет сервис единый, то этот сервис, он не будет заинтересован в том, чтобы предоставлять какие-то, скажем так, действенные инструменты для заказчиков, для поставщиков, чтобы закупки проходили максимально удобно и максимально эффективно. Опять-таки, с учетом тех, в рамках которых сейчас у нас развивается видение процесса осуществления закупок малого объема, должен быть и каталог, и возможность закупать по спецификации. А пока речь идет только про каталог. А вообще применение каталога – это дело достаточно сложное. Для того, чтобы у нас, скажем так, 60% закупок проходило в электронной форме, опираясь на опыт предыдущих лет, нам нужно, чтобы в данном каталоге было как минимум 12 миллионов позиций. Эти позиции нужно периодически актуализировать, как-то добавлять информацию о объемах, заложенных на складах поставщиков, ну, в общем, все достаточно сложно. И, скорее всего, данная тенденция, она не воплотится, она, скажем так, останется ли с проектом, по большому счету мы пойдем по пути а, по иному направлению. Ну, скорее всего, такой вывод можно сделать, опираясь на последнее обсуждение развития нормативного регулирования по закупкам малого объема, которое прошло 11 декабря при Совете Федерации. Там были собраны у нас ключевые электронные торговые площадки, в том числе наша электронная торговая площадка OTC, которые занимаются цифровизацией закупок малого объема. Были приглашены специалисты Минфина, специалисты казначейства. Ну и все однозначно сделали вывод, что монополия это плохо, что нам стоит сервис развивать, и сервис нам нужно развивать с опорой на ключевых игроков рынка, с опорой на региональных. Практики. Ну, о данном развитии мы поговорим, обсуждая следующие тенденции. Скажем так, как я уже немного тоже подмечал, у нас была и точка зрения, которая была нацелена на то, чтобы закупки малого объема по 44-му федеральному закону перевести на 8 электронных торговых площадок, отобранных для закупок. Опять-таки, по 44-му федеральному закону. Ну, здесь я о минусах уже немножко говорил. Собственно, далеко не все электронные торговые площадки по 44-му федеральному закону имеют ведущие магазины, ну, вообще имеют практику цифровизации закупок малого объема. Ключевые игроки формировались на условиях рынка, и по большому счету этим опытом нельзя пренебрегать. Особенно опытом региональным, потому что есть регионы, которые вложили достаточно большие денежные средства, достаточно большие ресурсы в развитие собственных систем. Эти системы интегрированы с иными, цифровыми решениями, которые в принципе отвечают за взаимодействие регионов, там, интегрированы с казначейством, с иными финорганами По большому счету туда заложены регламенты проведения закупок. Заказчики и поставщики обучены работать в данных системах, а отказываться от них, просто вырывать их с мясом, как говорится. Это дело непростое, Это не приведет к повышению эффективности в сфере закупок малого объема. Но ну, и опять-таки перевод э, закупок малого объема на 8 отобранных электронных торговых площадок по большому счету это оли олигополизация рынка, ну а олигополизация рынка – это те же самые минусы, что и у «Монополии». То есть есть, по большому счету, три ключевых игрока, три ключевых игрока поделят рынок, ну и на этом, собственно, у нас закончится развитие э, удобства и иных сервисов, которые будут нацелены на предоставление э, максимально эффективных условий проведения таких закупок. В этой связи, собственно, возобладание данной тенденции тоже наблюдается маловероятно. Отбор на условиях рынка. Это следующий аспект, на который стоит обратить внимание. Это как раз таки то, что мы обсуждали 11 декабря на создании Совета Федерации. То есть тут все складывается достаточно неплохо. Есть передовые практики, в том числе региональный опыт. Собственно, по большому счету, все уже как бы сложилось. Осталось закрепить это нормативно. И если обратить внимание ну, на какие-то внятные, вменяемые критерии, то по большому счету мы можем отобрать ведущих игроков, закрепить данные практики в законе, сформулировать э, правила проведения таких закупок и контролировать сколько угодно. Если, собственно, это является основным аспектом с точки зрения контролирующих органов. Вот. Единственное, что здесь стоит опасаться, опять-таки, при... Реализации данного направления, что у нас будет проходить отбор, как у нас часто проходят отборы. То есть выставить требования: там сначала 1 триллион, потом 2 триллиона, кроме отобранных площадок, и, пожалуйста, соответствуйте все электронные торговые все электронные магазины, которые претендуют на то, чтобы цифровизовать закупки малого объема, должны, скажем так, ориентироваться на данное требование. В этой связи, собственно, есть такие опасения. Но будем надеяться, что Опять-таки в рамках отбора электронных магазинов у нас все будет проходить на условиях рынка с опорой на передовой опыт, в том числе опыт региональный. И опять-таки четвертая тенденция, которая касается регионального регулирования в том числе. Собственно, мы берем уже готовые практики регионов, берем внешние системы размещения заказов, которые у нас применяются, которые интегрированы отчасти и с электронными магазинами на уровне электронных торговых площадок, где выстроен весь процесс от момента формирования потребностей в закупке малого объема до момента заключения, а то и до момента исполнения договора. Собственно, с применением всех сервисов администрирования, контроля целевых использования денежных средств, привлечением местных производителей, местных поставщиков. Ну, по большому счету то есть налаженный процесс который уже имеет место быть и в этом отношении соответственно мы отдаем регулирование на уровне регионов и это тоже ну, является таким положительным аспектом в части нормативного регулирования закупок малого объема на что еще стоит отметить внимание на что еще стоит обратить внимание уважаемые коллеги почему учитывать региональный опыт и учитывать опыт ключевых игроков в части цифровизации закупок малого объема очень важно и в том что Традиционные крупные конкурентные закупки, конкурентные электронные закупки они ориентированы ну, на, скажем так, определенный алгоритм в рамках которого традиционные поставщики, которые участвуют в закупках крупных конкурентных закупках, они вовлечены в культуру электронных закупок, они знают, что такое электронные закупки, они имеют опыт участия в таких закупках, и ну, это требует определенной подготовки. Что касается закупок малого объема, то там, исходя из объемов и стоимости таких закупок, основными поставщиками являются региональные производители, которые производят небольшие партии товаров, работ услуг, которые не вовлечены в культуру электронных закупок. Вот Если, опять-таки, посмотреть на статистику, то порядка 60-70% традиционных Поставщиков в электронных магазинах, они на электронных торговых площадках, крупных закупках не участвуют. У них даже ЦП зачастую нет. Электронный магазин дает возможность работать без ЭЦП, ну, в основном. И в этом отношении работа с такими поставщиками – это очень важное направление Опять-таки, это направление оно прорабатывается ведущими электронными магазинами и ведущими региональными системами в том числе. И при регулировании, при нормативном регулировании закупок малого объема на это тоже стоит обращать внимание. Если мы опять отсечем какие-то там практики, которые уже сложились, там мы переведем на какие-нибудь там отдельные сервисы, которые зачастую не имеют опыта ни проведения закупок малого объема, не работы с такими производителями. Мы вообще закупки малого объема в цифровой форме можем... Отбросить на 10 лет назад. Чего делать ни в коем случае нельзя. Цифровая экономика – приоритетное направление развития страны. Так что, коллеги, какие выводы можно сделать у нас в отношении грядущих перспектив? Цифровизация в закупках малого объема однозначно будет, и она будет закреплена в законе. Закреплена в законе 44 ФЗ, это уже имеет место быть. Собственно, С 1 апреля у нас обозначается новый способ закупки по 44 федеральному закону, ну и есть возможность проводить закупки до 600 тысяч традиционным способом. Здесь стоит отметить, скажем так, скажем так, прочитать под звездочкой. Как Павел верно подметил, применение данного способа у нас периодически переносилось, и как мы, собственно, опять-таки отметили на свидании Совета Федерации, вероятнее всего, оно опять будет перенесено. Ну, не факт, конечно, но вероятность такая есть, потому что интеграция единой информационной системы со всеми электронными торговыми площадками и иными сервисами по закупкам малого объема, она должна быть, чтобы поставщики могли размещать свои предложения. Каталог должен быть, но ну, еще есть достаточно много нерешенных проблем. Чтобы с этими проблемами не столкнулись мы с 1 апреля, вероятнее всего, надо этот вопрос доработать. Что касается 223 федерального закона, да, действительно, есть законопроект ФАС. Законопроект ФАС у нас обозначает сокращение закупок у единственного поставщика и обязательное проведение конкурентных малых закупок через электронный магазин. По большому счету, то есть закупки единственного поставщика могут сократиться, применение закупок малого объема через электронный магазин будет проходить без ограничений. Там, собственно, намечается тенденция, что закупки Малого объема должны будут проходить через сервисы маркетплейсов. Это опять-таки требует каталогов, это опять-таки требует каких-то таких достаточно сложных и скрупулезных решений. И в этом отношении, собственно, если мы опираемся на уже имеющийся опыт, то мы эти вопросы решаем, но решаем их достаточно не быстро. Мы это интегрируем, применяем, формируем каталоги, актуализируем каталоги, все проводим так, как должно. Если мы, скажем так, на Атмаш принимаем какие-то нормативные права акты, мы тоже рискуем поставить сомнения. Не под сомнение, а, а мы тоже рискуем, скажем так, снизить эффективность по снабжению в рамках закупок малого объема. А мы говорили ранее, что закупки малого объема – это такой достаточно действенный антикризисный инструмент в и вот опять-таки пандемия коронавируса это наглядно продемонстрировала. Так что, опять-таки, коллеги, цифровизация у нас по закупкам малого объема будет. Вероятнее всего, она будет проходить с учетом уже применяющихся решений, в том числе передового опыта регионов. Наш электронный магазин тоже участвует, скажем так, в формировании и данных практик и в формировании в видения нормативного регулирования. Именно поэтому мы рассчитываем на то, что наши уважаемые заказчики, наши уважаемые поставщики поделятся с нами обязательно мнениями в отношении того, как они видят процесс а, цифровизации закупок малого объема. Мы регулярно проводим образовательные мероприятия для заказчиков и для поставщиков на уровне регионов присутствия, на уровне муниципалитетов, где у нас имеется электронный магазин, но ну и по всей России в том числе. В следующем году мы уже выходим на очное взаимодействие с нашими заказчиками и поставщиками. И будем очень рады получить от вас обратную связь, уважаемые коллеги, чтобы донести ее до лиц, которые принимают решение, в части на дома активного регулирования закупок малого объема. Именно поэтому такое взаимодействие очень важно. Мы рассчитываем на обратную связь, уважаемые коллеги. Так что по основной части, скажем так, моего доклада у меня все. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, вот есть информация о том, что появился закон о внесении изменений в 2 до 3 ФСЗ. Обязательно изучим. Справка у нас будет опубликована тогда на нашем сайте OTC. В разделе соответствующем запись презентации вебинара, разумеется, мы отправим всем зарегистрированным участникам, и впоследствии мы еще на всякий случай через наших специалистов в регионах присутствия проработаем еще для рассылки, для дополнительной рассылки записи данного вебинара. Так, уважаемые коллеги, если больше нет вопросов, я, наверное, перейду к пожеланиям, это завершающий большой вебинар в этом году нашей компании. Нам очень было приятно с вами работать в 2020 непростом, как я уже подметил, году. Большое спасибо на вашу активность. Большое спасибо за вашу обратную связь. А, хочется пожелать вам прежде всего крепкого здоровья. Позаботьтесь о своем здоровье, уважаемые коллеги. на ваших закупках, о закупках малого объема, в том числе, позаботиться о OTC. Большое вам спасибо. С вами очень приятно работать. Увидимся в следующем году, уважаемые коллеги. Так, вижу вопрос. А, это просто спасибо. Большое вам спасибо. Всего доброго. Очень нужен вебинар по работе в электронном магазине. Наталья, конечно, скажем так, оставьте свою электронную почту, пожалуйста. Я вышлю вам обучающие записи с роликами и контакты нашего специалиста, кто может с вами связаться и показать, как работать в электронном магазине. Хорошо? Прямо в чат можете написать, с пометкой, что для записи, для вебинара по работе в электронном магазине. Что ж, коллеги, благодарю вас. Всего доброго. До свидания.